Всем привет, меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале Бесплатная школа видеоблогера. И сегодня мы разберемся, что такое обратные ссылки с видео и сайтов, и как их получать. Обратные ссылки – это активные гиперссылки, которые, находясь на разных веб-сайтах, ссылаются на исходный интернет-ресурс. Зачастую текстом таких ссылок является поисковый запрос, по которому производится оптимизация сайтов в поисковых системах. Или, к примеру, видео с YouTube, которым вы поделились в социальной сети, тоже будет являться обратной ссылкой. Как получать обратные ссылки? Записывайте несколько советов. Вспомните, на каких форумах вы уже зарегистрированы. Форум своего города, форум любителей котиков. Профессиональные форумы. Уверен, таких наберется немало. Почти на всех форумах можно поставить URL в профиле. Он же будет отображаться в общем списке пользователя. Для разнообразия ставьте ссылку не только на главную страницу, но и важные внутренние страницы. Для лучшей индексации вашей ссылки оставьте на форуме 3-5 осмысленных комментариев в новых темах, так как поисковые боты быстрее обнаружат ваш URL. Если тема прикреплена вверху или сама долго держится вверху списка, то это. Это уже будет шагом более быстрой индексации. Еще один способ – интересный материал. Напишите интересную статью, даже не связанную с тематикой вашего ресурса. Особенно привлекают внимание посты в духе «20 фактов о кошках», «20 верных способов стать миллионером» и тому подобное. В конце статьи укажите ссылку на ваш сайт, либо как подпись, имя, фамилия, либо как источник вдохновения. В середине статьи поставьте дополнительную ссылку. Это может быть слово, буква, точка. Далее размещайте статью в популярных тематических сообществах. если ваш статья понравится, ее будут копипастить на блоге и форумы. Часть копипаста будет вместе с проставленными вами ссылками. Более легкий способ – это сервис вопросов и ответов. Используйте сервисы вроде Ответы Google и другие. Найдите через поиск вопрос, связанный с тематикой вашего ресурса и в ответе дайте осмысленную ссылку на свой сайт. Если такого вопроса не нашлось, создайте его сами и сами же напишите ответ ссылкой. Важно помнить, что менеджер канала занимается отслеживанием обратных ссылок, и если ссылка находится на ресурсе, тематика которого не соответствует тематике канала, то задача менеджера — это исправить. Еще больше интересного и полезного смотрите в нашей бесплатной школе видеоблогера, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, задавайте вопросы в комментариях, учитесь вместе с нами и не забывайте ставить лайки.